Любая литература, мы должны это понимать, да, она написана человеком. Она не написана искусственным интеллектом. Хотя может и искусственным интеллектом, но обязательно через какой-то какой какой какой посредника в виде человека. Есть, да, да, наверное, мы утверждать на эту тему не будем, поэтому и отрицать не будем. Был человек продукт своей эпохи. Он принадлежал какой-то традиции. обязательно. А как же? Он принадлежал какой-то религии. Ну, скорее всего, особенно если мы говорим о литературе, скажем так, прошлого и позапрошлого века. У него есть личная история у этого человека. Непременно. Даже несмотря на то, что вот многие у вас с вами выяснили, что Агрипп по своей труде в 23 года писал, ну, наверняка у него даже в 23 года была своя личная история. Не говоря уже обо всех остальных. И все это есть фильтр, через который преломляется информация. Преломившись через ментальное тело, через руки, через глаза, через мысли, она приобретает законченную эпистолярную форму. Отражает она все вышесказанное. Обязательно. конечно, а как же? Значит, для того, чтобы вытащить истину, ключевую суть информации, и понять, почему эта информация на вас повлияла таким образом, мы должны отделить, что называется, одно, одну информационную компоненту от другой. Во-первых, неясно, что в большей степени повлияло. Эффект, который мы только что описали как эффект личности самого человека, или информационная компонента в виде сути, которая была передана Книги. А для этого мы должны просто задать ряд вопросов себе, да? один из которых, например, в какой традиции написана книга. То есть вот сразу понимать, да? Агриппа писал в такой-то традиции, Габалис писал в такой-то традиции, Лука Яненко пишет в такой-то традиции. Желательно лучше всего еще посмотреть историю автора, то есть как становилось его мышление. Обычно в грамотных книгах Биография автора, которую он написал, она пишется с самого начала. Но мы, как правило, до 17 странички все пролистываем, вот это вот. Не важно. Не важно. потом почитаем, потом никогда, конечно, особенно если книжка не понравилась. Но вот я бы вам, коллеги, советовала внимательно отнестись вот этим к, первым, к первой части литературы, которая позволяет нам понять именно дать ответ вот именно на этот вопрос. А в какой же традиции принадлежал автор? Понимая, что одно без другого не существует, и скорее всего то, что мы сейчас увидим в книге, это будет какой-то отпечаток, отражение этой традиции. Если нам нужен отпечаток, мы его возьмем. А если он нам не нужен, мы должны им как раз пренебречь, как тем самым несущественным фактом. Пренебречь им можно лишь выделив, отобособив его. То есть, а как мы можем выделить? Описать. Описать как словами и дать ему законченное имя да, в виде названия традиции. Это, например, христианство. Это, например, нехристианство. Ну, как мы там назвали. Да? Это, например, возьмем Лукьяненко с его, с его эффектами. Да? Это, например, не знаю, там, бардовская традиция какая. Да, которую он в свое время активно принадлежал. И так далее. То есть вот выделить, вы отобособить традицию, понимая, это эгрегор. Он руководил своим адептом в тот момент, когда он сотворял произведение. Или если не руководил, то либо как черт, либо ангел, он ну, сидел в общем на каком-нибудь из плечей и что-то там бухазудел. Наверняка без этого не обошлось. А это значит, что эффект от этой традиции так или иначе мы в книге увидим. Если нам этот эффект нужен, мы к нему отнесемся одним образом, а если не нужен, совершенно другим. Дальше нам следует задать вопрос, освободив ее предварительно от традиции, постараться увидеть, а какова цель этой книги? Ведь автор чего-то хотел сказать. Ну понятно, что он жил в свою эпоху. Да? Это, это очень заметно, знаете, особенно по, по предисловиям в книге. Вот всегда во все времена было принято писать, кому эта книга посвящена. Во все, во все времена, вот абсолютно, вот какую книгу не возьмите, раньше, ну, во время, например, христианства да, открываем и первые там четыре страницы Божьим повелением, по Божьему попущению, хвала такому-то святому и так далее, и так далее, и пошли вот эти вот на четыре страницы панагриков. Да, это, это просто обязательный реверанс, это, знаете, вот такая испанская не знаю, Барлизонский балет. Пришел, сделай вот достаточное количество па. Если не будет вот, этого, вот этих панегриков, то святейшая инквизиция, чтобы она была здорова, она просто не пропустит, то есть цензура не пропустит эту книгу. Значит, с христианством разобрались, через какое-то время народ получил определенную свободу. Но Что вы думаете, они отказались, что ли, от этой традиции? Нет, берем любой учебник Советского Союза, и что мы видим на тех же четырех это в лучшем случае. А так вот на, на, на каких-нибудь 20 страницах мы видим рассказ о том, что советская партия и правительство без руководства, которое вообще бы ничего не срослось, ничего бы не свершилось. Да, и вот только по причине и бога ради, да, в смысле генеральной линии, все это дело и произошло. Слова разные, а суть одна тот же самый Марлизонский балет, те же самые обязательные папы. Хорошо разобрались с Советским Союзом, нету Советского Союза. Открываем литературу сегодняшнего времени. Вы думаете, что-то изменилось? Ничего подобного. Моей тете Клаве, моей дяде, моей, моей дяде, Сьюзан, моему другу и коту Ваське, то есть вот это вот все значит все то же самое на те же четыре страницы. То есть просто меняются боги, а ритуалистика остается та же самая, та же самая. Мы мы можем без внимания отнестись к этой ценнейшей информации? Никогда. Мы были бы очень невежественны и глупы, если бы обошли ее внимание, Потому что она как раз нам, не надо читать пока всю литературу, почитая вот эти вот панегрики, и все сразу станет понятно, как, о какой традиции сейчас идет речь. А дальше как раз цель, как раз Понимание. Да? Если мы благодарим эту традицию в самом начале, то, скорее всего, мы увидим что-то, связанное с элементом этой самой благодарности. Мы за что-то ее благодарим. То есть в книге есть что-то, что позволило ей свершиться. Что позволило ей свершиться. Вот в этом отношении лучше меня высказался такой гениальный, на мой взгляд, писатель. Я счастлива, что у нас современник, но он наш современник с вами, но глубоко скорблю о том, что он совершенно недавно умер, потому что мы больше не увидим никогда его новых книг. Я говорю сейчас о великом писателе Умберти Айко. Все вы знаете его, скорее всего, по произведению имя Розы, но помимо имени Розы он написал еще огромнейшее количество действительно гениальных произведений. И вот в одном из своих публицистических, публицистических работ он высказал такую мудрую, на мой взгляд, мысль. Читая какую-либо книгу, говорил он, очень важно видеть не то, что сказал автор, и понимать не то, что сказал автор о том, что он хотел сказать. И вот если вдуматься в эту фразу, то мы с вами в большей степени приблизимся к правильному пониманию литературы, которую он читает. Потому что любая литература кастрируется традицией. Даже самой лучшей, даже самая замечательной. Она все равно будет стучать, как агент Цыплаков из пультового сериала, да, стучать в угоду ей. И иногда вот за, за, за, этими, за этой все цветистостью иногда очень сложно вычленить цель и смысл книги. А она же обязательно есть. Автор бы не взялся за бюро, если бы у него была необходимость написать только эти панелики. Скорее всего, эта литература просто не дожила бы до нашего времени, потому что все-таки естественный отбор, он касается всего и в том числе и книг. Хотя там Немножко другие правила игры. Но тем не менее, если нет зерна, если нет ключа, ничего не протянется. Оно не будет существовать в вечности. Оно не будет существовать в информационном поле, по крайней мере. Даже в тех же многотомных трудах Марк, Маркса, Энгельса и Ленина, ключей, в том числе и магические, кстати, было достаточно много. Именно поэтому они продержались даже до сих пор, несмотря на то, что мода, скажем так, и актуальность у них уже пропала. Итак, выбрав цель, выбрав ее, убрав традицию, мы выделяем как раз вот этот вот сухой остаток. Вернее, у нас получается два сухих остатка. Традиция и мысль автора. И дальше мы прикладываем эти два сухих остатка по очереди к себе и наблюдаем за собственным эффектом. Вот традиция, что она делает с магической компонентой сознания. Убивает, делает сильнее или вообще не жарко, не холодно. Вот берем идею автора вычлененную традицию, делаем с ней то же самое и наблюдаем. И что-то одно обязательно как-то сыграет, как-то сыграет в позитив, как-то сыграет в то, что вам необходимо. И вот это как раз и есть очень важный элемент, по которому вы впоследствии сможете распознать любую книгу, любую литературу которая поможет вам правильно прилагать либо то, либо другое. Если вы вычленили цель как ключевой компонент, значит, вы эту цель будете искать и в конечном итоге найдете и будете впоследствии находить безошибочно в любой литературе, любой эпохе, любой традиции, в которой она только не существовала. А вот есть непосредственно сама традиция, отделенная от цель. Мы ее прикладываем к себе и понимаем, что именно традиция помогает. А это значит, что все, вся литература этой традиции будет обладать таким же эффектом. И тогда понятно, что надо углубиться именно, в, именно туда идти, а не разбрасывать свое сознание налево и направо. Вот так помогает нам закон причины и эффекта разобраться в этом ворохе литературы, которая сейчас по большей части обладает элементами клонирования. Да, вот клонированная литература, она, как правило, вот этого вот ядрового момента она не содержит, вот ядра идей, целостности. Она может отражать традицию, но это такой, такой суррогат, такой повтор, потому что, несмотря на то, что традиция накладывает ограничения, это все равно живая компонента. И вот эта живая компонента она в одном сознании и проявляется, а в другом сознании может даже и не проявиться. И это тоже поможет вам правильно видеть литературу, которая перед вами лежит. Вы можете даже это сами оценить, например, по эффектам, эффектам книг которые, художественной литературы, которая становится бестселлером. Ведь на тему фэнтези, ну, я не знаю, по-моему, не пишет только Ленин. Авторов и русских, и зарубежных, огромнейшее количество, но почему-то выпуклыми, феноменальными становятся единицы. Ну, единицы, правда. И вроде и пишут неплохо, да, и язык интересный, и вроде бы как-то и повествование ничего себе, а закрыл книжку и понимаешь, ну вот пустой воды попил. не, ну Жажду утолил, конечно, в смысле время убил, а все, нет там ничего. Ничего она не отложила, ничего, никакой соли в ядро не привнесла. И берешь другую, да, и понимаешь, что вот с первых, с первых строк понимаешь, с первых строк понимаешь, что здесь есть, здесь много чего. И может язык кривоват, да, так вот иногда бывает, простоват, так. Да, и ничего там особенного нет. А, а есть, есть. Это книги, в которых вот эта вот изюмина, да, вот эта вот солевая компонента, она есть.